Всех приветствую! У кого есть душ, душевая лейка, ну или сам душ, вот такого вот образца. Все сталкиваются или сталкивались с такой проблемой, когда вот отсюда бежит поток воды и не поступает в полной мере в саму лейку. Сейчас мы устраним эту проблему очень и очень надолго. Поехали. Для начала снимаем душ. Теперь разбираем. вот она вот эта проблема проблема душа такого типа внутри находится какой-то пластмассовый шланг который коксуется со временем и просто переламывается вытаскиваем старый шланг полностью сторон разбирается одинаково вот мы вытащили шланг видим где было место перелома сама трубка очень жесткая и неподатливая и поскольку здесь постоянное место сгиба естественно она переламывается освобождаем от остатков трубки вот эти вот заглушки Посмотрим, что будем делать дальше. Для более продолжительной работы душа и его ремонта нам понадобится вот такой вот силиконовый шланг. Вставляем силиконовый шланг. Накру это металлическую рубашку. второй конец шланга хочу сказать что если в одну из отверстий не лезет шланг пробуем проталкивать в другое вытягиваем И для того чтобы у нас шланг был в соответствующих размеров немножко это так вот разглаживаем Вставляем на место посадочные седла, отрезаем вот эту лишнюю часть. Ну а теперь ставим заглушку, которую этот шланг будет держать внутри. Заблаговременно ставим заглушку на шланг, вставляем его вовнутрь. Вот таким вот образом. И теперь садим на место. Насаживается туго, вот не до конца еще зашло. Но для удобства аккуратненько просто берем плоскогубцы, слегка обжимаем, чтобы почувствовать полочку. И даем. Вот таким образом у нас все плотно засело. С обратной стороны проделаем ту же операцию. Вот так вот выглядит с обоих сторон вновь собранный шланг. Перейдем ставить и пробовать. Ну а теперь пробуем на протечку. Вот таким образом можно починить душ. Я думаю, что такой метод, он очень надежный. И душ прослужит еще очень долгое время. Те кто не знает, некоторые просто берут и выкидывают, покупают, покупают новую лейку. Проходит некоторое время и проблема повторяется. Поэтому вот такой метод. Кому-то на заметку. Всем пока.